Есть кто? Это тут не так. Я уба хоть чего-нибудь, палку, что ли? Чего надо? Не подскажете, как через болото перейти? Какой черт вас по ночам носит? Не тебе здравствуй, не тебе извините. Совсем обнаглели. Есть кто? Опять ты? Не дна тебе ни покрышки! Проваливай! Тихон, может, ты попробуешь? Ты постарше меня, поопытнее. Может уговоришь старика показать дорогу? Ну а что ж, попытка не пытка, можно попробовать. Ну кто тут еще? Прости нас, хозяин. Не хотели мы тебя обидеть. Заплутали, замерзли на болоте. Ладно, входи в дом. А это пусть на дворе останется! Глядишь, помни.